90-я сура аль-балад, аль-балад, аль-балад, что переводится как город, балад, аль-баладу. Сура аль-балад. 90-я сура. Количество аятов 20. Ауду Биляхи, Мина шайтони р-раджим. Бисмилляхи р-рахмани рахим Ла уксиму бигадальбалят. Ла уксиму бигадальбалят. Аллах субханава та'аля клянется в этом аяте. Уксиму это, – это означает «клянусь», «я клянусь». Уксиму. Мы вот тоже говорим. Уксим билляхи, уксиму билляхи. То есть это клянусь Аллахом. А здесь Аллах спонталя, клянется этим городом. Под этим городом подразумевается город Мекка. аль балят адаль это Мекка Мекка. Ля, уксиму бигада аль-баляд. Клянусь этим городом. Меккой. Уксиму это клянусь. Бигада этим аль-баляди, аль-баляд. Это город. Этим городом. Клянусь этим городом. И ты. И ты. И ты. И ты. И ты. То есть ты живешь в этом городе. Можно так перевод сделать. Ты живешь в этом городе. Или этот город, он будет тебе разрешен. И этот город будет разрешен тебе. этот город будет тебе разрешен. Или... И ты живешь в этом городе. И ты живешь в этом городе. И Аллах дальше продолжает клясться. И я также клянусь. Родителям. Вавалидин. Вавалидин. Вама валяда. И тем, что он породил. Вама валяда. Валяда породил. Мы же говорим: лям ялиду, валям юлят Относительно Аллаха Субхану ля, лям ялиду, валям юлят Тот же самый глагол приходит там. Только здесь валяда, а там ялиду. Валяда это в прошедшей форме, а я лиду это уже в настоящей будущей форме. Валалиди, вама, валяд. А также клянусь родителям и тем, что он породил. И тем, что он породил. Валид это родителям. Вау это клятвенное. Я клянусь. Вама и тем, что он валяда породил. Что породил этот родитель. Лякад. на линсана фи кабад. Лякад. Лям и код это усиление. Лям и код приходит для усиления. И означает поистине. на Мы. На – это мы. Халякна. Халака это мы создали, мы создали Алинсана. Инсан это человек. Фи кабадин. Кабад это трудность, трудность. Лакода халако на линсана. Фи кабаде, поистине мы создали человека, переживающим тяготы, переживающим тяготы. Лакода, поистине Халяка, на мы создали аль-инсана человека фейкабадин переживающим тягоды, тяготы а я собу она я ахат неужели а я а это вопросительная частица а харфу листив вопросительный харф хамза хамза то листив хам а я Неужели он полагает? Неужели он считает? Что никто? Что никто не справится с ним? А я Неужели он полагает, что никто с ним не справится? Неужели он полагает? что никто не справится с ним а яхсабу алейхи ахад а яхсабу неужели он полагает алейхи ахад никто не справится алейхи ахад с ним алейхи с ним ахад он никто якулю и он говорит ахлякту мала лубада я израсходовал ахлякту я израсходовал малин, имущество, богатство, любада, несметное, любада, несметное богатство, мала-любада. Ахлекту -ма Люба любада я израсходовал богатство несметное, говорит этот человек Якулю. Говорит он, я израсходовал богатство несметное Якулю. Он говорит, Якулю, Коля Якулю, он говорит, Ахлек ту, Ахлек это расходовать, Ахлека. Ту это я, Ахлек ту, ту, я израсходовал, малян, Мален, имущество, богатство, мал. Мален, любада, несметная любада. Аяхсабу АЛЛАМ яраху ахат, опять вопрос. Аяхсабу, неужели он полагает то, что его не видит никто? Что То, что его никто не видит? Лам яраху ахад? Аях неужели он полагает, что Аллам яраху Ахадун? Неужели полагает он, что никто не видел его? Лам яраху ахад. А яхсабу яраху ахад. А яхсабу неужели полагает он Аллам яраху не видел его ахадун никто. Алм наджаллаху. айнайн. А Алм айнайн. Айнайн это два глаза. Айнайн. Айнун один глаз, айнайн два глаза. его, ему. Разве мы не наделили его двумя глазами? Алям, наджаль лаху, айнаин. Разве мы не наделили его двумя глазами? Алям, нажаль, лаху, айнаин. Алям это разве? А разве? А разве? Алям, наджаль? Наджаль? Если после алям приходит глагол, он будет заканчиваться на суккун. Запомните. Алям наджал. Алям наджал лагу. Потом мы переходим уже плавно на лагу. Его. Разве мы не наделили? А разве мы его не наделили? Айнайн. Двумя глазами. Ай Ай-найн. А также уалисанан. Уашафатайн, а также мы его не наделили разве губ, языком? Лисан это язык. Уашафатайн двумя губами. Шафа. Шафа это губы. Шафатайн обе губы. Двумя губами. Шафатайн. Уалисана уашафатайн. Уалисана уашафатайн языком. И двумя губами. Шафатайн. Шафатайн. Лисан и шафатайн. Я... Лисан – это язык. Лисан. Лисан. Шафатайн – это две губы. «Ва нагу. «А разве мы не повели его? Гадайнагу». «Гидоят». «Разве мы ему не дали гидоят?» «Тот Идаят, который мы просим постоянно Аллаху Аллаха и говорим, «Игдина». Ихдина, «Веди нас». Наставь нас, Уагадайнаху, аннадждайн. Разве мы его не повели к двум вершинам? Разве мы не повели его аннадждайн, две вершины, две вершины? И разве мы не повели его к двум вершинам, Уагадайнаху, аннадждайн? Уагадайнаху, это мы повели его. Гадайна. На – это мы. Гу – его. Гада. Гада. Яхди. Глагол Гада, Яхди – это вести. Гадайна. Гу. ан -надждайн". Две вершины. Наджд. Надждайн. Две вершины. Фалақта Акаба. Фалака тахамала Акаба. Так почему бы ему не преодолеть крутую тропу? Акаба это тропа. Крутая-крутая тропа. Тропа. Ахаба. Фалаку тахамала Акаба. Почему бы ему не преодолеть крутую тропу? Эку тахама аля акаба преодолевать. Тропу крутую. Малякаба, крутая тропа, и ктахама преодолевать. Фаляко тахама алякаба, почему же ему не преодолеть бы Крутую тропу? Лама адроке. А откуда тебе знать? Маадроке? И откуда тебе знать, что же такое Аля Акаба? Что же такое крутая тропа? Маля Откуда тебе знать это? Маля Откуда тебе знать, что такое крутая тропа? Уама Адроке. Малякаба. Уама Адроке, откуда тебе знать? И откуда тебе знать? Уама Адроке. Ма, что такое? Алла Акаба. Крутая тропа. Это факку рокаба. Факку освобождать. Освобождать. Факку. Факку рокаба. Ра Ракаба это раба. Раба. Ла -ля -ля освобождение раба. Крутая тропа это освобождение раба. Факку рокабатин. Ра факку рокабатин. Это мудофун у Вамудофуна Присоединяем одно слово к другому, получается освобождение раба. Освобождение раба это вот крутая тропа. Или Ау итаамун, фи яумин, зи мазгаба. Или накормить в день, когда мазгаба. Мазгаба голод. Мазгаба у мазгабатин. Ау и там это кормление или откормление в день голодный в яумен димас ау итамон в яумен димас или кормление в голодный день итамон в яумен димас габатин димас габатин димас габатин итам кармление ау или Фияумен в день димас это голодный Голодный. Кого же кормить? Ятима. Ятим это сирота. Ятима. За макараба из числа родственников. Ятима из числа родственников. За макараба. То есть караба есть. Караба, родственные связи есть. За макараба. Ятим за макарабатин. Сирота из числа родственников. Я тиман, это значит сироту, за обладающего родственными связи, связями, за макрабатин. Или мискина, бедняка, или мискина, за матрабатин, Матраба ⁇ это оскудевший, оскудевший, оскудевший, оскудевший. Ничего нет у него. Нет у него ничего, кроме пыли. Тураб. Тураб – это пыль. Тураб. матрабатин. У него вообще ничего нету. Этот мискин. Бедняк, у которого нету ничего. Заматоработин. Мискин. Заматоработин. А у мискина. Заматораба. Или мискина скудевший. Мискин. Ау или мискинан бедняк за матарабатин, оскудевший суммакеанаминальдина аману при этом аману при этом чтобы он был из тех которые уверовали а затем смотрите суммакиана, аману затем чтобы он был Основной, основные требования смотрите чтобы это был иман у человека Самое главное требование, иман, чтобы у него был. Сколько вот людей расходуют, расходуют, расходуют, беднякам помогают, это строят, то строят, то строят, но у них нет имана. А здесь, смотрите, Аллах сказал, аману», чтобы он при этом всем был из тех, которые уверовали в Аллаха. Аману должен быть иман. Обязательно. Потому что многие говорят, вот же этот такой человек расходует миллионы, миллиарды они расходуют. А верит ли он? Верит ли он во Всевышнего Аллаха Таля, и в его посланника Мухаммада, слаллаху алейхи вассалям. Сумма кеанами Аману. При этом он был из тех, которые уверовали. Аману, Иман, мин Аману. Сумма, при этом, или потом, он был из числа Минальдарин, из тех, которые Аману, которые уверовали. Ватавасав, без биссабри, ватавасав бельмархама. И они заповедали друг другу. без биссабри, сабр делать. Ватавасав бельмархама. Проявлять друг другу милосердие. Вот они условия какие. Заповедали друг другу терпение и заповедали друг другу милосердие. Вот Аваса убил Сабри, вот Аваса убил Мархама. Мархаму Манфил Арды, ярхамкум Манфисама. Будете проявлять милость к тем, кто на земле, тогда над вами смилуется тот, кто в небесах. Мархама, вот это Мархама, милость, проявлять милость друг другу. Мархама. И тогда смилуется над вами Всевышний Аллах Спанаваталя. Ватавасов без сабры. Сабр. Заповедали друг другу терпение. Ватавасов. Ватавасов это означает, мы друг другу. Я тебе, ты мне. Васыят делайте. Мы друг другу делаем васыят. Васыят, это что такое васыят? Это наставление. Наставление. Ватавасов. Заповедуем друг другу. Сабр делать и проявлять милосердие. Уляйка Асхабуль Маймана. А вот эти люди, вот эти люди, Уляйка, Уляика, такие люди. Уляика. Асхабуль Маймана. Асхабуль Маймана. Такие люди. Они люди правой стороны. Маймана. Правая сторона. Уляйки, асхабуль, Маймана. Такие люди. Люди правой стороны. Такие. Они вот. Маймана. От слова Ямин. Правая сторона. Асхабуль, Маймана. Люди правой стороны. Уляйки, асхабуль, Маймана. Такие. Уляйки, такие. Уляйки. Асхабуль маймана. Асхаб – это люди, обладатели правой стороны. Маймана. Вальдина кафаруби аятина. А те, которые не уверовали в наши аяты, в наши знамения, гумасхабуль мешема. Они асхабуль мешема. Аллаху Они люди левой стороны. Значит, есть асхабуль маймана. А есть Асхабуль Машама. Противоположная сторона правой стороны, это левая сторона. Асхабуль Машама, а те, которые не уверовали в наши знамения, они такие люди, Асхабуль Машама, люди левой стороны. А те, которые не уверовали в наши знамения, такие люди левой стороны. Валлядина Кафару биаятина, гум, асхабуль машама. Валлядина, которые кафару не уверовали, проявили неверие, проявили куфур биаятина в наши знамения, аяты в наши знамения, гум они, асхабуль машама. Асхабы люди левой стороны, левой стороны, асхабуль машама. Алеихим надо ними Алейхим над ними нар огненный свод Мо садатун нарун Мо который сомкнется над ними сомкнется огненный свод. Алейхим нарун Мо сада. Алейхим нарун сада над ними сомкнется огненный свод. Алейхим это над ними. Алейхим, алейхим над ними нар Огненный или огонь му'сада – это свод, как потолок, который закрывает все. Наром му'сада. Сомкнется он над ними. Субхану каллаху мау би хамдик. Ашхаду а ла и анта, астагфиру ка, тубу илейка.